Что в итоге случилось с нашей партнерской программой? Да, как мы говорили, мы не могли позволить изначально себе расширить ее, но с помощью вот этой вот формулы как раз удалось сделать, казалось бы, невозможное, поскольку теперь партнерская программа у нас будет работать на 10 уровней, да еще и для всех способов заработка, которые только существуют, и для тех способов, которые будут добавляться. То есть, представляете, абсолютно любое действие реферала теперь будет оцениваться и вознагр... приносить вам вознаграждение, если этот реферал находится на любом из десяти поколений вашей партнерской структуры. Это ну, просто огромные значения, мы к ним еще вернемся впереди. Так, я смотрю, все ли у нас нормально. Так, нормально, да, люди смотрят. Если к чату потом надо будет, мы вернемся. Итак, давайте вспомним, какие у нас сейчас способы заработки есть. Ну, первое, конечно же, это просмотр баннеров через расширение. Это достаточно пассивная такая деятельность, которая изначально в серфернере присутствовала, и она является ключевым именно способом рекламы здесь. Здесь все так и остается до 10 уровней от дохода до 10 уровней структуры. Майнинг криптовалют он тоже был на 10 уровней, а вот дальше у нас увеличивается, вернее, расширяется партнерская программа. Теперь бонусные видео также на 10 уровней структуры дают партнерские отчисления и все оплачиваемые задания. Вот в оплачиваемых заданиях как раз кроется просто несметное количество способов рекламы, которая здесь будет увеличиваться. Может быть, мы их потом даже разделим на отдельно взятые виды, чтобы не все их называть заданиями. Да, вот, например, сейчас есть переходы на сайт, оплачиваемые переходы. Это тоже задание, они сейчас относятся к заданиям. Есть просмотр видеорекламы от рекламодателей, это тоже сейчас относится к заданиям. И там, вступление в группу ВКонтакт какой-нибудь, да, там, репосты, все это задание. И вот от всех заданий теперь на 10 уровней, 10% будут а, отчисляться партнерские вознаграждения. Это очень и очень круто. И процент вознаграждений таких а, зависит также от рейтинга. Начинается он от 5% и увеличивается вплоть до 10%, то есть в любом случае вы какой-то процент получаете. Чем больше рейтинг, тем больше процент вы получаете. Единственный нюанс, который здесь возник, то что теперь для расчета партнерских вознаграждений берется доход рефералов, рассчитанный на основании тарифов, без учета индивидуальных премий. То есть это очень важный момент, чтобы вы осознали, да, он как раз решает ту самую проблему, когда возникала экономическая нецелесообразность, да? вот ту критическую ситуацию, когда вознаграждение становится больше, чем вообще получает Сурфернер за рекламу от рекламодателя и выплачивает по сути себе в минус. Вот такой теперь ситуация не происходит именно из-за того, что премиальная часть не включается в выплату партнерских вознаграждений, но при этом Сами партнеры не остались в минусе, потому что партнерская программа за счет этого теперь может расшириться на все способы заработка. Ну и что хочется сказать, во-первых, что, что в итоге принесет нам 10 партнерская программа? Давайте посмотрим на это, потому что в этом весь большой вкус находится, который, чтобы который распробовать, Нужно немножечко вникнуть в это. да, Вот э, на лендинг для пользователей мы с вами зашли. Кстати, обратите внимание на него, потому что он обновился с некоторых пор и э, стал намного интереснее для пользователей, и для приглашения тех самых рефералов, э, которые дают вам вот этот вот огромный плюс э, с партнерской программы. Здесь вот такой красивый мониторчик по выплатам, где все выплаты онлайн фиксируются. Да? Видите, что здесь... Выводы идут каждую минуту буквально, и люди выводят достаточно такие немаленькие суммы порой, и это практически не останавливается никогда. Процесс, ну, он действительно, не останавливается, людей очень много, они выводят очень-очень часто. И вот э, та самая партнерская программа, на которую мы постарались обратить действительно большое внимание, и я вам сейчас скажу потом почему. Может быть, для кого-то из вас это будет открытием. Да? И вот здесь э, четко, понятно написано, да, что, что делают партнеры и что вы за это получаете. Но Мы это с вами уже разбирали, а интересует нас вот этот вот калькулятор доходов, который, в принципе, достаточно правдиво показывает, сколько можно зарабатывать на партнерке и при каких условиях. Так вот, э, смотрите. Как вы понимаете, партнерская программа Surferner это очень простая такая сущность, в которую очень легко приглашать пользователей. Просто даже потому, что здесь не нужно ни за что платить. То есть сколько вы проектов в интернете повидали, наверное, уже, да, и везде практически заработок складывается из... Рефералов, да, то есть где-то кого-то нужно куда-то приглашать, и в 99% случаев, чтобы получить какую-то выгоду свою финансовую, люди, которых вы пригласили, должны что-то заплатить, да? и это нормально, это вполне нормально для этого, для этого типа заработка, но это говорит о том, что приглашать всегда сложно, и во время приглашения вы всегда сталкиваетесь с какими-то в свою сторону негативными факторами, когда вас люди посылают куда подальше, да? вот, говорят, не хочу ничего знать, не хочу ничего платить, а это пирамида, все, отстанет меня, да, иди подальше, все, спам, дизлайк, отписка. Здесь такого нету. В Surferner не нужно ничего платить, и вы с чистой совестью предлагаете человеку очень хорошее предложение от которого вы должны быть сами, в принципе, в восторге, потому что оно действительно работает, здесь нет никакого обмана, и таким образом вы, внося информацию о шерфернер, можете пригласить достаточно большое количество рефералов, которые, ничего не вкладывая, просто на расширение, просто периодически получая какие-то пуш-сообщения, заходя на сайт, будут зарабатывать некоторое количество денег и приносить вам реферальные отчисления. Так вот, здесь спрашивается в калькуляторе, сколько людей вы сможете пригласить в Surferner за один год. Ну, здесь можно много раз кликать. Вот, Я думаю, что приглашать по одному человеку в день, если вы зададитесь такой целью, это очень и очень просто. Ну, сколько дней в году, да, 365... Вот, я боюсь как бы здесь кликать 365, потому что будет очень, наверное, много. Но вот если вы пригласите хотя бы 20 человек, и ваши люди тоже поймут, поймут, что здесь ключевой момент на заработке именно на партнерской программе, то и очень крутая математика, потому что даже если, ну, там, они не смогут повторить вас, мы не говорим, что они пригласят тоже по 20 человек, хотя бы вот за год, за 365 дней, если хотя бы 3 человека родится у них, то понимаете, да, что уже на, на 10 уровнях, 10 уровней, это просто огромная, огромная структура, и вот при таких маленьких цифрах у вас уже 600 тысяч человек, и смотрите, что калькулятор делает, он эти 600 тысяч человек – еще на 10 раз делит, то есть в 10 раз меньше, говорит, друзья, ну, э, давайте откинем 90%, да, потому что это полный шлак, они не будут ничего делать, и вот оставим всего 10, да, 10% – это та самая активная часть, которая обычно бывает, да, действительно, поэтому он реалистичный. И... 10 всего процентов из них, если будут зарабатывать всего лишь по одному рублю, понимаете? Что такое заработок, заработок по одному рублю? Это 10 платных переходов, это, не знаю, там, несколько баннеров. То есть, представляете себе, что человек ну, практически не напрягаясь сможет зарабатывать по одному рублю в день. А если человек будет уделять здесь какое-то еще и более активное, времяпровождения делать то он будет зарабатывать не по одному рублю а может быть даже по несколько десятков рублей или даже сотен рублей потому что задания здесь будут появляться более дорогие их будет все больше и больше вы должны просто понимать что э, количество рекламы напрямую зависит от количества активных пользователей онлайн и вообще вот э, в системе и чем их больше, тем больше рекламодателям интересна наша площадка, тем больше сами пользователи понимают, что здесь можно что-то рекламировать, потому что в Surferner есть такая неотъемлемая часть, которую, опять же, не, не все понимают, то, что каждый пользователь – это потенциальный рекламодатель. И ну, те же самые 10% пользователей, они, они являются рекламодателями. То есть они, может быть, приходят сюда зарабатывать, начинают, да, а потом понимаешь, что здесь можно еще и разместить рекламу своих же проектов, в которых они где-то там зарабатывают. Вот так оно все и получается. То есть, как вы понимаете, участвуя в партнерской программе активно, развивая ее, увеличивая количество пользователей онлайн, вы будете увеличить количество рекламы. И за счет количества рекламы вы, вы же будете зарабатывать, потому что ваши пользователи, ваши рефералы будут рекламу смотреть, будут эти задания выполнять, и вы же будете получать Доход вот, ежедневно, до да, 6 тысяч рублей ежедневно, и при этом я ничего не придумал, как вы понимаете. Это вполне реальные цифры, и они могут быть намного больше. А если вдруг ваши люди будут активнее приглашать, вы понимаете, что здесь просто сумасшедшие числа рисуются? Даже если вы лично там что-то уберете, и то есть, смотрите, да, тут уже... 35 тысяч рублей, Вот вообще сумасшедшие числа, 244 тысячи рублей. В день, в день, вы вдумайтесь об этом, это, это делают 10 уровней. Именно поэтому мы так сильно боролись за 10-уровневую партнерскую программу. Если вы видите партнерку, где там 3 уровня, и мы там даем по 3, 2, 1 процента, там 0,5 еще на шестом уровне. <свят> да, друзья, просто ну, смеетесь вот на такие партнерки, потому что вы знаете, что в Surferner есть просто мега, мега сумасшедшая партнерская программа, которая при этом теперь экономически полностью целесообразна, потому что даже если все будут зарабатывать при стопроцентном рейтинге и прям 10 уровней будут получать ощущение, то Surferner все равно останется в плюсе, и все останутся в огромном плюсе. Так вот, наша партнерская программа не просто претендует на звание идеальной партнерки, она фактически ей является. Я вот сейчас вот этот вот бланк нашел, помню, я с ним Презентовал партнерскую программу Surferner на каком-то вебинаре, который недавно проходил, то ли в Глопар, то ли еще где-то. Но тогда партнерская программа Surferner была 10-уровневой только по направлению баннеров и майнинга. Сейчас же она по всем направлениям 10 -уровневой. И посмотрите, да, что, что здесь за э, факты. Какая она идеальная партнерская программа? Первый момент – это должен быть большой быстрый доход без ограничений на вывод. Большой? Да, он может быть большим, мы с вами в этом только что убедились. Быстрый? Да, он может быть быстрым, потому что действительно реферал получается легко, и доход начинает поступать буквально сразу же. Сразу же. его не надо ждать там неделями, не надо э, на вывод какие-то там лимиты выполнять большущие. Да у нас практически вообще нет никаких лимитов, потому что от одного рубля вывод. Да? Тут, об этом даже говорить не нужно легко комфортно приглашать. Да, это асюрфернер, потому что если вы поймете, что приглашать сюда надо не выполнять даже, может быть, работу вот эту вот, не выполнять задание, а приглашать надо на эту самую партнерскую программу. Вот она, вот он вкус весь сюрфернера в партнерской программе. <coughs> И именно поэтому мы здесь на лендинге уделили так много места в партнерской программе, да, здесь практически там 30% площади всего лендинга уделено и на партнерской программе, его калькулятору и так далее. Вот, мы планируем сделать еще один лендинг, который будет нацелен исключительно на партнерку, и вот вы потом увидите, как он эффективно будет работать. Он просто будет как магнит притягивать к вам людей, в структуру, которые в свою очередь будут дальше, дальше, дальше развивать эту вашу структуру именно по поколениям, вплоть до 10 уровня, где у вас будет много тысяч людей уже, которых вы даже знать не будете, но от них будут вам поступать деньги. Да, комфортно, потому что здесь не надо вкладывать деньги ни для того, чтобы получать выплаты, не для того, чтобы вообще стать участником, все бесплатно, просто устанавливаешь расширение, все, поехал зарабатывать, уже зарегистрировался, да, очень легко, очень быстро, очень комфортно. Продукт э, и услуга, или услуга, подходящая абсолютно всем. Да, действительно, это так, здесь нету никакого разделения там на какой-то, не знаю, там, Слои общества, да, там или интересы какие-то, как вот бывает с продуктовыми маркетингами, там, с услугами, какими-то, где вот, узкопрофильные какие-то вещи, их сложно продвигать. Здесь нет. Здесь мы можем предложить абсолютно любому человеку, потому что продукт surferner это заработок. С другой стороны, продукт surferner это реклама. Да? Но ну, мы сейчас даже не говорим о рекламе, мы говорим о заработке, который еще проще приглашать. Не требуется работать с клиентами лично. Да, не требуется, потому что в Surferner мы стремимся сделать все ровно так, чтобы сам пользователь все это понимал, чтобы ему было последовательно понятно, пошагово он прям регистрировался, все понимал. Мы ему подсказывали, он делал, делал, делал, ему пришло уведомление, он перешел, сделал задание, получил денежку, вы получили вознаграждение. Вот, что значит не работать с клиентами лично. А есть бизнесы, где... Без этого просто никак, потому что они сложные, потому что если информационный спонсор не поработает с клиентом, то он не сделает оплату, да, и никто ничего не получит. Вот здесь не про это. Пункт 5. Не требуется финансовое вложение. Нет никаких рисков. Да, это так. И с этим даже не поспоришь. Шестое – законный бизнес, надежная компания. Ну, как вы понимаете, о законности, наверное, речи даже и быть здесь сомнений не может, потому что ну, нет никаких претензий, это даже близко не похоже ни на какие финансовые пирамиды, там вообще нету никаких сравнений. А надежна ли компания? Ну, я думаю, что с 2014 года проект существует и развивается Какие могут быть основания, считать его ненадежным. Да, он не работает себе в минус. теперь ты уж по-любому. Ну, хотя и раньше, конечно, был всегда в плюсе, а теперь будет еще более устойчиво. Седьмое. Долгосрочная перспектива сотрудничества. Да, поскольку проект надежный, он будет развиваться и дальше. Нету ни единого момента считать, чтобы вдруг продукт сурфермер стал неактуален. Я думаю, что он будет актуален абсолютно всегда, и дальше только будет увеличиваться. Многоуровневая система вознаграждений должна быть у идеальной партнерки. У нас она 10-уровневая, и на каждом уровне просто чумочетший десятипроцентный бонус. Девятый пункт. Многократные вознаграждения от каждого клиента. Да, это действительно важно, чтобы ваш доход был таким хорошим. И постоянно возобновлялся, да, то есть не, не то, что вы разовое вознаграждение привели клиента, отдали его какой-то компании, и она вам подачку такую раз в виде единовременного бонуса, да, и все. Вот, у нас здесь, конечно же, не так, то есть вы привели рекламодателя, например, он пополняет баланс, вам каждый раз капает партнерское вознаграждение. Вы привели пользователя или там ваши партнеры э, пригласили рефералов а те и других, третьих, четвертых, и каждый раз за каждое новое действие, за каждую их активность вы снова и снова получаете деньги, реальные деньги, которые можно сразу же вывести. И вы для этого ничего не делаете, поэтому пункт 10 – это пассивный доход. Это действительно пассивный доход, это не какая-то... Иллюзия пассивного дохода, который тешут себя многие сетевики в многих компаниях, MLM-компаниях. Да? Они говорят, что у нас пассивный доход, а сами при этом понимают, что если они сейчас ничего делать не будут, то этот доход у них сразу же прекратится. То есть это иллюзия. В Surferner это настоящий пассивный доход, потому что действительно вы на 10 уровнях можете создать огромную структуру и даже если там 1% от нее всего будет активен, вы все равно будете получать свой пассивный доход. Вот она. Вот она, идеальная партнерская программа. И специально для того, чтобы эту партнерскую программу вы могли прочувствовать сейчас с новыми знаниями, мы как раз будем так, вот это вот не надо. Вот я просто вот так вот делаю и все. Окей. Если вы вот так будете делать, я модераторов прошу, пожалуйста, все удаляйте, и чтобы не было вот этих вот людей, которые не понимают <свес> спамить нам не надо. Чтобы вы могли это прочувствовать, мы сейчас как раз и перейдем к нашему конкурсу, который мы готовы для вас запустить. Так я вам объяснил, да, вот эту вот, всю вкусность партнерской программы, и теперь у вас будет возможность, даже если вы не делали этого ранее, может быть, вы считали, что приглашать это что-то такое вообще плохое не для вас совершенно, да, там, одно слово приглашать уже у вас какую-то тошноту вызывает. Друзья, забудьте, забудьте и забудьте слово там верю в удачу какую-то. Вот она у вас, реальность, у вас тут нет никакой удачи. Здесь просто надо взять лопату и просто сделать себе огромный доход на перспективу. Да? То, что вы, может быть, думаете, где вам сейчас взять тысячу рублей, там лишнюю 10 тысяч рублей. Да забудьте, вы, вы не будете об этом даже думать через год, если вы сегодня начнете это делать. Если сегодня просто начнете приглашать в свою структуру людей. Это очень легко сделать, потому что им не надо вкладывать деньги. Так вот, вот вам конкурс, который мы запускаем завтра. Завтра наступает через 4 часа 20 минут. Вот. Поэтому с нуля часов по Москве уже пойдет учет ваших действий в активность этого, в зачет этого конкурса. Сейчас я вам все подробно расскажу. Мы действительно разыграем 100 тысяч рублей, это не какие-то там... Купоны, не какие-то промо-ходы это живые, 100 тысяч рублей, так же, как мы разыгрываем это по 10 тысяч на конкурсах и постов, Но здесь будет 100 тысяч рублей, и призы будут намного интереснее. Сейчас смотрите уже реальные э, правила. Итак, вот такой разделчик появится в ближайшее время в вашем личном кабинете. Вы не промахнетесь, вы его увидите. Зайдете в шапки, вероятно, там будет информация, баннер большой о конкурсе, о том, что вот он стартовал, но вы сейчас имеете возможность уже первыми об этом узнать. И условия будут классическими, но даже проще, чем классические. Мы уже проводили такой конкурс ранее, как вы могли подметить, вот. но этот конкурс будет еще удобнее, потому что раньше... У нас участвовали только заработки через расширение. Сейчас способ заработка будут, будет намного больше. Итак, с 25 сентября, то есть завтрашнего дня, по 25 октября, то есть целый месяц, целый месяц у вас будет для того, чтобы во все ощутить все прелести партнерской программы и сделать шансы на получение денежных призов максимальными. Нужно будет просто приглашать в Surferner рефералов Минимальное требование, чтобы вы приняли участие в розыгрыше призов, это 5 всего лишь пользователей. И если вы приглашаете 5 пользователей, которые установят расширение и заработают в Surferner как минимум 1 рубль, то все, вы уже выполнили квалификацию для участия в розыгрыше и получаете свой заветный билетик. Кроме того, как только вы выполнили это минимальное требование, вы сразу гарантированно получаете 5 баллов рейтинга и 5 дней квалификации еще сверху. И, как я уже сказал, получаете один билет участника розыгрыша. За каждых 5 пользователей, которые установят расширение, и заработают не менее 1 рубля. Причем зарабатывать они могут... На чем угодно, не только на просмотре баннеров через расширение. Они могут э, смотреть э, бонусные видео, там, не знаю, переходы делать, э, оплачиваемые переходы, выполнять задания. Но ну, все, все, что есть вообще у нас на сайте, <coughs> может приносить э, тот самый один рубль. Это будет намного быстрее, чем раньше происходить. Так вот, чем больше пользователей вы пригласите, тем больше билетов получите, потому что за каждых пять пользователей вы будете получать э, еще один билетик. И ну, сколько билетов у вас будет, я, конечно, не знаю. Чем больше их будет, тем больше шансов на то, что вы выиграете э, у вас э, в итоге получится. Призовой фонд 100 тысяч рублей. Это сумма денежных призов, которые будут разыграны между всеми пользователями, выполнившими условия акции. И вот здесь пять категорий. Призов. Пять категорий – это пять розыгрышей будет. И в каждом розыгрыше ваши билеты снова и снова будут принимать участие. То есть вы можете выиграть не один приз, а сразу несколько, причем в каждой из категорий. 100 призов по 100 рублей. Ну, представьте, например, что у вас в итоге будет... Ну, давайте, 10 билетов, да? Ну, это вполне реально. 10 билетов – это очень даже мало а может быть и много для кого-то, не знаю. Вот, 10 билетов, да, и вот разыгрывается первый, первая категория призов, 100 призов по 100 рублей, то есть это 10 тысяч рублей. Вот, и, в принципе, каждый ваш билет может принести вам по 100 рублей, если он выиграет вот в, этой, в этом розыгрыше. Следующий розыгрыш там будет 50 призов по 500 рублей, и здесь тоже каждый из ваших 10 билетов будет участвовать, и... В 30 призах по 1000 рублей каждый из ваших 10 билетов будет участвовать. То есть, в принципе, вы можете очень много призов здесь выиграть, если вам улыбнется удача. Да? Ну, а чтобы удача улыбнулась более вероятно, вам просто нужно больше билетов. Вот. Ну, даже если у вас будет один билет, то уже у вас есть шанс. По каждому билету можно получить э, только один приз в каждой из категорий. Ну, вы понимаете, да, то, что будет 5 розыгрышей, и в каждом розыгрыше каждый ваш билет может получить по одному призу. А количество призов на аккаунт пользователя при этом не ограничено. И это очень здорово. Вот. Мы проведем розыгрыш 25 октября <coughs> в этой же комнате конференции. И победители будут определены с помощью сервиса RunStaff, методом выбора случайных чисел из заданного интервала. Ну, мы это с вами уже делали. Если кто-то хочет э, вспомнить, можете найти запись трансляций таких розыгрышей и посмотреть, как это. Будет. Ну, все выигрыши будут зачислены в течение суток на баланс пользователя, и вы сможете их вывести привычными вам способами. Выглядеть это будет у вас табличка вот так вот примерно, да, это просто пример нарисованный. Вот здесь будут ваши билеты фигурировать, сколько их и какие номера билетов у вас будут. И а, если вы выполнили минимальный лимит, то у вас будет вот зелененьким все. Выполнено. И каждый ваш реферальчик, который будет э, регистрироваться в течение проведения конкурса в этот период, он будет попадать в эту табличку. Вы сможете видеть, установлено ли у него расширение, и сможете видеть, сколько он заработал. И, в принципе, при желании сможете с ним связаться, помочь ему сделать это, да, чтобы у вас эти пятерочки быстрее накапливались и больше дилетиков давали. Можно будет пользоваться... Ну, буквально всеми способами, за исключением спама. А способов у нас, кстати... Так, сейчас я пока перейду. Так, что здесь? Пока ничего. Копите свои вопросы, может быть, мы к ним попозже придем. Так, так, так, так. Вернемся, да? Да. Реферальные ссылки – это понятно, все из вас знают, что такое реферальные ссылки, где они у вас находятся в кабинете, думаю, тоже без проблем найдете. Рекламный материал. Отличный рекламный материал – это тот самый сайт, на который будут вести ваши реферальные ссылки, это раз, то есть сайты по заработку. И, кроме того, лендинг по размещению рекламы теперь тоже обзавелся очень классным видео который, если вы не смотрели, обязательно посмотрите, с помощью него можно очень эффективно приглашать рекламодателей. Почему? Вернее, верите ли вы, нет? Но, вот, допустим, я вот такие вот сообщения от Surferner получаю достаточно часто. И вот вчера просто заскриншотил специально, вот свежий потому что я их не удалил просто, да. Вчера приходит вот сообщение, да, какой-то реферал непонятный с Румынии, судя по всему, Пополнил баланс на сумму 6000 рублей. Ну, думаю, замечательно, да, я получил 600 рублей, то есть 10%. Вот капнуло просто партнерское вознаграждение. Через буквально там час этот же реферал еще закидывает 5000 рублей, понимаете, да? То есть э, вот она, вот просто я за час заработал 1100 рублей просто вот с одного реферала, который... Неизвестно, откуда там узнал по моей реферальной ссылке, я даже его не приглашал. Где-то он там на страничке болтался, он просто взял, и ему стало интересно. То есть это говорит о том, что просто приглашаете людей на сайт, и сайт сделает во многом все за вас. Второе. Есть баннеры. Их очень много, и они очень классные. Многие о них просто не знают. Здесь можно скачать просто все баннеры на все тематики. Вот посмотрите, просто я пролистаю. Их очень много. Вот эти вот большие баннеры, их очень классно публиковать в соцсетях. То есть есть много баннеров разных размеров. Вот этот, это чтобы на сайт вот как этот, например, размещен, да. Эти вот тоже для сайтов, там для разных баннеров, бирж и так далее. Вот. Но если у вас ничего нет, то у вас в любом случае есть соцсети. Вы можете просто вот эту картинку скопировать, там сохранить и просто вот эти картинки просто публиковать, хоть каждый день разные в своих соцсетях, к ним просто приписывать свои реферальные ссылки, и уже у вас пойдет профиль. Вы за тот год, о котором в калькуляторе шла речь, вы сотни рефералов легко себе в структуру получите, понимаете? Вот. Просто это надо делать, не стесняться, не лениться. А баннеры просто классные. Вот дизайнеры здесь поработали на славу, нашли классные картинки такие, креативные. Тут на любую целевую аудиторию они будут работать, и на взрослую, и на средний класс какой-то там по возрасту, и даже на самых-самых-самых дедушек, как вот здесь. То, что просто эти баннеры, и на бабушек в том числе, да, просто эти баннеры вам нужно взять, они просто есть, и с такими же эмоциями в итоге вы будете смотреть, как увеличивается ваша счета партнерских вознаграждений. Вот, здесь же есть баннеры сверху и для рекламодателей, то есть... Они по, по аналогичному принципу сделаны, но вот можете рекламодатели также привлекать, можете видео презентацию использовать саму по себе в отдельном. Вот они: рекламные материалы, рекламные видео, рекламные баннеры. Это база знаний. Кто не знает, очень рекомендую. Вот, может быть, для кого-то я сейчас открыл просто Америку даже, да? Вот, так, друзья, ну что, есть еще один нюанс, который, да, я говорил, что теперь, теперь компании, ну, можно сказать, что компания не то, что не боится, да, то, что она заинтересована, чтобы ее пользователи теперь растили свой рейтинг, потому что она не будет как минимум в убытке, если все будут при стопроцентном рейтинге, поэтому Следующие итерации, следующим обновлением, технические специалисты будут заниматься именно расширением э, системы рейтинга и квалификации, в плане того, что рейтинг и квалификация будут начисляться не только за просмотр баннеров, как это сейчас происходит, а за все виды активности в проекте. То есть любые. Любой просмотр рекламы, любое выполнение каких-то заданий, любая эта самая активность будет приносить вам увеличение рейтинга и квалификации. И увеличить свой рейтинг будет проще. Кроме того, много раз мы слышали что пользователи даже, а можно купить рейтинг, а можно купить рейтинг, да, то есть мы говорили, нет, купить рейтинг нельзя, потому что нам это невыгодно, да, зачем нам продавать рейтинг, если мы лучше будем меньше платить вознаграждений, вот, но мы задумаемся над этим, и, кто знает, может, в ближайшее время тоже что-то предложим по этому вопросу, интересно и всем выгодно. Так, так, ну, вот, Вася говорит тут, что будет хороший доход, тогда не, не нужен будет вебинар. Был один такой, что-то грустно. Ну, друзья, ну, вы сделайте себе этот доход и хвастайтесь им направо и налево. В чем проблема-то? Это же не, вообще не вопрос. Вот. Еще одно, еще одно нововведение, которое в ближайшее время обязательно будет у вас на виду, это обновление э, интерфейса э, расширения того самого элемента, который является ключевым в работе серфернерс на данный момент и, в принципе, и дальше. Да? Это расширение для браузера. На сегодняшний день оно выглядит уже очень сильно устаревшим, там мало всякой информации, которая должна была бы быть, и мы поработали. Вы сейчас имеете возможность видеть на экране, может быть, опять же, не очень крупно, но вот как есть. Как это расширение должно будет выглядеть в ближайшее время? Это, конечно, может быть, сразу не весь функционал появится, но мы постараемся сделать как можно больше. На что здесь стоит обратить внимание? Во-первых, пользователь будет видеть свой рейтинг, квалификацию, Здесь, если будет отпуск, он и отпуск будет видеть, если у него будет требоваться ввести капчу, он и капчу будет видеть, то здесь панелька такая управление достаточно интерактивная будет. Свой баланс пользователя будет видеть. Также здесь можно будет посмотреть и бонусный счет, и рекламный баланс при наведении, как это запланировано. А здесь вот то, что в принципе важно видеть каждому пользователю, это то, как двигается его активность на текущий момент, то есть ежедневно. Он будет видеть здесь все способы заработка текущие. Ну, надеемся, что нам удастся уложить растущее количество этих способов расширения достаточно компактно. И, что очень и очень важно, он сможет, наконец, управлять очень быстро пуш-уведомлениями по каждому способу, вплоть до того, что он сможет отключить баннеры. А включить какой-то другой способ для себя, если ему вдруг это захочется. То есть мы вот согласились с такой лояльностью, и все это в ближайшее время готовы вам выложить уже в следующем обновлении этого расширения. Будете видеть, сколько вы лично заработали, будете видеть, сколько принесли вам рефералы, сколько и того вы в день заработали. Помните, говорили о рекламном контенте 18+, это тоже будет, здесь тоже можно будет включить-выключить все это дело. Ну и как только, как только это все будет работать, я думаю, что неделька, и вы уже это все увидите, скорее всего, потому что там техники допиливают просто синхронизацию, новые, новые данные, новая статистика, чтобы у них все сходилось, все билось, все способы показывали правильные значения. И все это будет уже очень скоро у вас в мониторах. Ну что ж, а теперь, а теперь... <кхе> можете задать вопросы, и мы сделаем наше прямое общение еще более приятным, если ваши вопросы будут по делу. Так, э -э, да, прямое общение приятно, надо сделать регулярным, я с этим согласен. Э -э, в принципе, я здесь не один способен проводить для вас вебинары, а есть еще у нас ребята. И мы, мы постараемся сделать эти вебинары почаще, не только по поводу конкурсов. Так, что еще вы здесь писали? Вы можете писать пока, буквально несколько минуточек у нас еще есть. Э, на других сайтах, как дело доходит до вывода, так, <sincer onto> так не выводит, да? Ну, не знаю, я не знаю. Э, на Западе... Ну, это не знаю, про что. Речь про Запад... Э... Кстати, у Surferner в планах расширение до международного уровня, друзья. Вы это тоже не забывайте, то есть вот это вот все мы говорим, это совершенно не только русскоязычное пространство. Скоро Surferner станет доступен на международном уровне, будут доступны валюты не только рубли в кабинете, но и в долларах баланс может быть и язык будет разный, поэтому вы здесь сейчас... Вот, вы должны просто понять, что вы находитесь в начале огромного, мощного проекта. И не смотрите на то, что ему уже вроде бы как даже 4 года, да, но это только самое начало. И вот я вам сейчас говорю, может быть, даже по секрету, да, что вот тот, кто сейчас это дело поймет, Просто через несколько лет у вас будет фундаментальная, огромнейшая структура, причем международная. Она будет вам ежедневно, пассивный доход давать просто десятки тысяч рублей. Без всяких вообще шуток. да? Это, это реальные деньги. Мы с вами видим, калькулятор перед вами. Можете пойти, потыкать его и сами понять, что это не шутки. Турфернер э, планы очень большие перед собой ставит. И все здесь абсолютно реально. как работает опция Airdrop? Ирина, я не буду рассказывать об Airdrop. У нас есть там специальные инструкции в огромном количестве. Ими занимаются специальные сотрудники. Вот. Я не очень к аирдропам отношусь близко. Так, плохо, когда в призах рейтинг. При рейтинге в 100 он нигде не копится, просто сгорает. А, ну, тут уж, знаете, тут уж никак. Пока что вот так вот. А на Киви нету денег. Ну, бывает такое, Василий, то, что когда в компании баланс на платежных системах слишком разнится, да, то есть, например, на Киеве закончился, а на каких-то других платежных системах просто огромные залежи, то ну, бывает такое, что не, не быстро, не торопится, так сказать, администрация быстрее пополняет другие способы, а просто хотят, чтобы немножко разгрузили другие кошельки. Пополнит Киеве, пополнится в WebMoney, не переживает, тут проблем никаких нет. Думаю, что в ближайшее время это произойдет. Так, что еще? Что еще вы спросите? А... Да, здесь никаких... Мы, мы специально не... лояльность здесь подключили, потому что мы хотим, чтобы пользователи понимали, что у нас нет цели... Оставить себе их деньги. У нас есть свой заработок, да, то есть у нас нормально просчитанный маркетинг, у нас нормально просчитанная экономика. То есть мы берем с рекламодателей ровно столько, чтобы хватало и вам, и нам, и чтобы самим рекламодателям при этом было не слишком тяжело все это. Вот это и есть тот самый баланс. Причем я считаю, что Surferner на данный момент является не самой дорогой площадкой в интернете по различным способам рекламы, а по аудитории, наверное, самый-самый крутой, потому что ну что цен для рекламодателя? Не только же цена за его рекламу, а именно аудитория. Поэтому, друзья, вот сконцентрируемся вместе с вами на увеличении онлайн-аудитории, и вы сами увидите, как сразу вырастет количество рекламы. Вот вы плачете, что у вас там мало баннеров на каждого приходится, а вы по-другому просто поступите, да, то есть вы сделаете акцент на увеличение аудитории, и увидите, что все будет ок. Можно как-то будет убрать неработающих рефералов. Ну а что, Алексей, они вам мешают -то? А вдруг они завтра работать начнут, а вы их убрали, Да. Ну, вы же не работаете прям с ними, тет-а-тет-то, наверное, да? Ну, не знаю, я не испытывал такого, что мешались неработающие рефералы. То есть, вот сделаем рассылочку, может быть, они вдруг начнут работать, станут работающими. Так, что еще? «Каким видео с YouTube можно воспользоваться для привлечения клиентов?» Uh, ну, насколько я знаю, по привлечению клиентов видео не очень там, свежее, да, то есть не, не делалось давно новых видео. Посмотрите на канале, посмотрите на базе знаний, там все видео есть. Но ну, а как какие воспользоваться? Ну, сами решите. Вы можете сами снять просто какой-то лайфхак для людей. Я видел, что один раз какой-то просто школьник. Вот у него есть канал, он сделал просто лайфхак, как заработать без вложений. Вообще просто абсолютно тупое, неграмотное видео, понимаете? Он просто сказал, что вот есть расширение, его ставишь, и, и там бана, крутится, денежка. Все, у него 10 тысяч регистраций за три дня было. Он просто, просто тупо снял вот абсолютную ерунду. В чем проблема? Вы же намного, наверное, умнее. Вы же не школьники даже. Ну, я не буду говорить, что все, да, но это неплохо быть школьником. Я просто к тому, что сюрфернер понятен как дважды два. И если вы сделаете партнерку как цель приглашения, то есть будете людей приглашать сюда даже не просто зарабатывать некую маленькую копеечку, да, а будете приглашать сюда зарабатывать большие деньги, то люди пойдут сюда намного охотнее. <связывая> Нет, <связывая> тупых видео не надо создавать, Виталий. Ну, если хотелось бы вам сначала посмотреть, да, да, посмотрите. Посмотрите просто в YouTube, поищите, может быть, там какие-то видео много, по запросу, все в там много найдете. Так, эм, не хотят регистрироваться, говорят. Ну, измените что-то в своих приглашениях, измените подачу чтобы они хотели. Всегда с себя начинайте, знаете, вот я когда какой-то рекламный текст составляю, я всегда как бы вот сразу у меня вторая личность появляется, да, я такой смотрю, ага, а интересно ли мне будет то, что я написал. И вот как только я себя ловлю на мысли, о, вот это то, что надо, да, меня это заинтересует, все нормально, значит, это будет работать, скорее всего, но это не точно. Так... Запись вебинара будет сразу, вот как только мы сейчас закончим, она уже появится в вебинаре. Все дело в том, что деньги-то никому не нужны. Да, вот это, конечно, проблема. Это проблемы. Не надо там приглашать, где никому деньги не нужны. Все, все. <с> Разочарован. <с> ну, вообще, я считаю, что деньги – это самый востребованный продукт в мире, да, и не надо никому доказывать, что деньги ему нужны, там, что они не такие же, как у него уже есть, а там, <с> что они лучше, чем у него, что их больше. Нет, деньги нужны всем, конечно, всем понимаем. Ладно, друзья, все, время уже... Перебор. Больше часа с вами трендим здесь. Ну, по-хорошему, я думаю, что все вы все поняли. Новости тоже поняли. Если остались вопросы, то наша группа ВКонтакте, наши консультанты, службы поддержки всегда для вас работают. И ждем в ближайшее время, конечно же, новых озвученных мною уже новостей, которые в анонсы, можно сказать. Да? А завтра-завтра ждем уже старта конкурса э, на 100 тысяч рублей, и я думаю, что через месяцок мы вместе с вами будем разыгрывать э, уже хорошую сумму, и многие, кто здесь присутствовал, будут иметь по много-много билетов и обязательно станут призерами. Все, друзья, спасибо большое за ваше присутствие здесь на конференции, э, до скорых встреч, всем удачи!